2018 год на дворе, ко-ко-ко, ты все еще Let's снимаешь. И чё? В общем, настал тут незначай так 2017 год, новогодние каникулы, все дела, я тут подумал, раз у меня есть свободное время, почему бы и не снять что-нибудь, в конце концов, надоели эти вечные нарезки почему-нибудь. Станциям, У нас ЧП. Люди пропадают одни за другим. Необходима помощь. Они позвали нас слишком поздно. Команда спасателей была готова ко всему. Но затем... Этот яркий свет... Я не успел открыть глаза. Мы остались одни. Сегодня на повестке дня у нас игра под названием Distrust, э, если быть точным, ее демка. Да, я как всегда все проспал, там давно уже вышла целая игра. Окей, давайте не будем тянуть кота за его... Что я несу? Кстати, да, теперь могу делать вот так. Почему бы и нет, собственно. Хотя мне кажется, что на этой камере я выгляжу как-то... Ладно, это будет э, пробный, так сказать, эпизод с э, второй камерой. Может, я вообще-то не откажусь и буду по старинке смотреть только сюда. А может придумаю другое расположение река. А черт его знает. Вот, Окей. Выглядит, выглядит интересно в принципе короче, жмакай по всем что жмакается и будет тебе счастье э, угольное топливо Окей. И там можно мусор еще полить чем различаются вот эти две иконки? я так и не понял да кормите своих полямников короче очень-очень напоминает Sims Возможно просто Только Принципами геймплея Так, чуть-чуть Здоровья Да, это первая игра. Е... Так, этот аккуратный. Быстро бегающий. Девчонка. Готовить умеет. Ай-яй-яй-яй-яй. Этот морозостойкий. Этот аккуратный. Окей как третий недоступен скорее всего потому что бетка боже типичный хит. ну что ну что ну, ну, а лавар ну как вам не стыдно и поехали посмотрим чем чем же меня развлекут здесь прямо-таки жестко Тут у нас кликабельного тумбочка. Значит.. Э, так, а генератор. А, генератор заправленный, печка заправленная. Окей. Так, еще можно. Ой, тут я вижу мешок с углем. Так, он нашел батончик. А, нужен инструмент. Девчонка нашла куртку. Окей. Значит, на нее ее и напялим почему бы и нет там да, у нас есть кофе немножко конфет так, в этом здании мы вроде все обыскали да, все значит, а... жалко зум нельзя делать, вот это реально жалко окей, тут да дохрена зданий там ничего каждая ё-моё каждая обыскивает так Ох ё-барасы ты Тут будет чем развлечься. Так, у него же связка ключей. Или. А, она общая получается. Окей. Ладно, идите следующее здание. Капец, что он связка ключей так долго подбирает ключ. кей а ты тогда иди сюда. Будем эффективно и грамотно использовать наши ресурсы и занимать обоих полярников ой а тут холодно тут, тут все очень плохо так ты до сих пор ключи подбираешь окей блин это тут еще ничего нету полезного в этом здании а, да она никак не отмечено вообще а вот холодильник Тем временем он открыл дверь. Так. О, медицинский шкаф. Так, протеиновый батончик. Окей. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Надо, надо отправиться туда, где есть тепло. Тепло, тепло, в тепло. Быстренько ее отправляем. Она сейчас заберзнет к чертям собачьим. Так, тут, тут вроде включено инструментов нихрена нету так тут тоже печь генератор так есть доски так ты согрелась тогда вали следовать столовую так нашел доски мешок с углем я заюзать не могу Подним какой-то инструмент. А какой инструмент? У меня ничего нету пока. Кроме черта выключения. Так, закрытое окно. А, я типа его открыл. Не-не-не. Закрою окно. Зачем мне открывать окна? -то? О, доска. Не могу ее изучить. Так, лета. Так, ну я уже читал. Я могу готовить. Только у меня есть чего готовить. Так, что еще остается? Так, я что-то нашел. Я могу приготовить суп что ли? Окей. Ладно, я уже сказал про то, что ладно, молодцы. Да ладно. Так, ну здесь по идее я все обыскал. То есть здесь потом можно будет приготовить бомбу, если там мне за каким-то чертом понадобится. Что же мы делать с бомбой? Так, каким образом останавливается бодрость, напомните мне? Для восполнения нужно поспать. А где здесь поспать? А, вот он, мы как раз открываем э, дверь. Что это? Карта? Окей, да я понял. Инструменты. У меня ни одного инструмента <laughs> еще нету. А мне бы они уже пригодились. Там ящики, ведро с углем. Хотя. Что, что. Какой инструмент нужен, чтобы воспользоваться ведром с углем? Лопата? мешок я не знаю ладно посмотрим сейчас может что-нибудь найду в этом здании я надеюсь она отапливается потому что наш чувак уже замерз довольно так окей она отапливается Повезло. что это такое ладно сервант <coughs> вообще вообще сейчас в идеале сгнившая еда фу так да тут можно спать так, здесь все двери открыты. Я надеюсь. Окей, чувак, ты согрелся. Теперь иди вот сюда вот. И подбери дверь к бойлерной. А девчонка пускай идет тогда и обыщет... Э, с, что это? Спальня? Как назвать это здание, я не знаю. Да, мне, мне нравится этот, этот очень клевый эффект, когда экран замерзает, когда твой персонаж бегает по холоду. Это забавно. Окей, есть диван, есть кровать. Так, она еще, в принципе, не сильно устала. Чувачок уже сильно устал. Ладно, пока пока временно. А не не не не а кто нам не надо открывать? А, тут даже три места, чтобы спать. Эти твари пожирают людей. Люди просто ложатся спать и пропадают. Мы с мужиками стараемся не спать. Конечно. А вот и первая загвоздка. Вот. Нельзя, чтобы все было так просто, понимаете? Ты скоро, твои персонажи скоро захотят спать? Давайте подкинем записочку про то, что кто-то кого-то сожрал, пока они спали. Почему бы и нет? Лапша быстро приготовлена. Окей, жертвы у нас порядочно. Это не страшно. Жрать у нас есть что-то полярное. Просто только в том, почему вы вдвоем на грёбанной полярной базе, Я не знаю. Так. окей. Потом у нас будет аж трое. В полной версии Так, теперь срочно, срочно надо идти в столовую. И приготовить пожрать. Так, а ему надо... Мы конечно, сейчас похаваем вместе? Чё бы такого ему... О, вот он как раз уже приготовил овощи. Вот. Жрамкой прям, прям... Прям стоя посреди комнаты жрамкой. Нормально, отлично. Вот, теперь он наелся. Куда она бежит? А, окей, я понял. Просто это другой угол камеры. Я забыл. Сорян. Так, сейчас девчонка приготовит себе пожрамкать. И мы пойдем по, очер по очереди. По очереди мы пойдем спать. Окей, иди спи на диване, как мужик. Вообще, я хочу за ним последить, пока девчонка готовится. У нас еще 4 здания как минимум не исследованы, Где-то там выход из базы. И стопудово он будет заблокирован каким-нибудь обвалом. Что, что мы не сможем... Сюда можно нужно будет приготовить взрывчатку. Окей. Так. Я вижу... Что-то не так. А, я могу его разбудить. Окей. Окей. Это... Это забавно так, ну ты тоже тогда овощи похавай потому что они, вроде как они неплохо потом, потом будем наши э, остальные запасы уничтожать надо подумать, что еще? конфеты быстро перекусить на ходу протеиновый батончик, он видимо бодрости добавляет он не просто светости, он бодрости добавляет так, иди сюда реально, мы будем спать под присмотром друг друга потому что, че то мне не нравятся эти огоньки ой, как тебе нравятся Вот the fuck is this? Твою мать, аномалия. Две аномалии. че за.. Что это такое? Ч это такое? Так, окей. Okay. Uh... Бегите оттуда, бегите, голубцы, блин! Там же сейчас еще не будет закрыт. Она закрыта. Фак. Ой, фак, ой, фак. Ой, фак, бегите отсюда. Отмени! Беги, беги, беги, беги! Я не знаю, куда я бегу. Куда-нибудь. Ёпара-сетэ! Какого черта они гонятся за мной? Чем мне делать? Так, окей. А... Тебе... Тебе. Ага, он и бодрость, и сытость добавляет. И что мне делать с этими штуковидами? Алло, они теперь... Они теперь гоняются за мной? Итак, каким же образом меня тебя вылечить? Бинты или аптечку? У нас есть только бинты, вот в чем проблема. Какого черта он умер? Какого черта он умер? Какого черта он в коме? Им нужна инъекция адреналина. Где ее взять? В медпункте, да? Окей. Давайте попробуем взломать... Дверь медпункта, но я что то сомневаюсь, что это поможет, и, скорее всего, она тоже умрет. Тем более, это займет 300 миллионов лет, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Хм, она полетела мимо. Окей-окей-окей. Ищем, ищем хоть что-нибудь, ищем хоть что нибудь а, -а, -а, -а. Да, я нашел инъекцию адреналина. Блин, е... бой. Так, окей. Бежим делать ему инъекцию адреналина. Боже мой, что здесь происходит? Почему так много событий на минуту экранного времени? Что мне реально делать с этими штукенциями? Окей. А Бинтов у меня, конечно же, не осталось. Окей, пей кофе. Вот хоть кофе тебе поможет. Давай, медицинский шкаф, ищи себе. Так, а ты пока открывай. А.. Она залетела и взорвалась. Ч за нахрен? Ч за нахрен, блин? есть посрочные таблетки просто таблетки ага. мне нечему вылечить окей остается надеяться только на то что я найду там еще одну инъекцию адреналина внезапно и мне надо сделать паузу склейка дружище только не сдумай сдохнуть короче тут э, все очень плохо он опять потерял а, короче вы и так все видите, мне нужно найти срочно еще одну инъекцию адреналина но скорее всего я ее не найду, потому что тут нет света когда нет света, оказывается, не подсвечиваются то, что, с чем можно за, короче, GG короче, GG походу все потому что я не вижу здесь другого здания с отметкой Плюс я не вижу, что... в картотеке я сомневаюсь, что я найду инъекцию адреналина и тут еще кончилось топливо для генератора. О, аномалии, сфера антиматерии. Существует на планете? Так вот оно что, на них нужно было фонариком светить. Блин, почему, я, почему мне раньше этого не сказали? Ау. Так, топлива у меня само собой нету он он умер. я не успею его спасти блин что за чертовщина кто мог знать что их можно отпугнуть фонариком Вот. ладно давайте хоть попробую хоть девчонку спасти я не знаю может хоть девчонка спасется Лопата. Канистра. Я нашел канистру. О боже, люди, я смогу заправить регенератор. Ну что, бежим сюда. Значит, заправлю мастерскую столовую а потом посмотрим на что еще у меня что мне еще понадобится пойти поспать что ли да, да, да надо пойти поспать а аномалии не придут теперь я знаю что их можно отпугнуть фонариком Потому что для бодрости у меня ничего не осталось мне только осталась жертва которую в идеале бы приготовить Ну, как же всё сложно. <смех> Ох, боже. Да. Скажем так, игрушечка не из, прост... не из простейшей, Да. Я не знаю, наверное, мы на этом закончим, потому что я не хочу делать слишком долгий видосик по этой игре всего лишь демка. Я не знаю, есть ли у меня желание поиграть в полную версию. Возможно, когда-нибудь она появится. что демка мне реально понравилась. То есть, интересно. Интересно, что, что здесь такого придумали. Вот, объяснение всего этому. Ну просто выживать интересно. Жаль, конечно, что чувачок помер. Ну что я могу сделать, что он два раза блин, впал в ком от этих летающих штук? И откуда я мог знать, что их можно моих фонариком? Ну, короче, поняли. Э -э -э. Что ж, на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Камон. Ладно, камон. Не, это дело не ради подписок. Что ж, ставьте лайки. Вдруг вам понравилось. С вами был Сталли. Увидимся в следующем видео, которое... Я не знаю, когда выйдет. Всем пока!